Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, Сейчас будем изучать ТТХ нового китайского тяжелого танка. Это представитель новой ветки, да, сразу десятка отправляется скоро на супертест. И сразу хочу сказать для особо одаренных, а это помню уже в видео в таком формате, да, меня спрашивают, а почему реплей не с тем танком, про который у нас сейчас, да, идет, так сказать, ну не рассказ, да, а разбор там ТТХ, в общем. Понятно, да? Ну, потому что еще этого танка в игре нет, и реплей просто достать с ним негде. Ну, может, да, те, кто принимает участие в тесте. Хотя супертест, наверное, видео-то выкладывать даже нельзя. Хотя, я не знаю, я, я не в курсе. Тут, тут, для меня это темный лес, так сказать. Ну, достаточно, кстати, интересно, машина выглядит. Есть у нее, конечно, определенные особенности. Ну, да, и главное, это новая механика, реактивные ускорители. То есть, здесь у нас. Ну, да, получается там ракетное топливо, да, если это у нас реактивные ускорители То есть механика достаточно интересная, которая кратковременно при использовании увеличивает мощность двигателя Причем достаточно сильно увеличивает и максимальную скорость Да, к примеру, вот, ну, сразу, да, посмотрим про эту новую механику Мобильность, максимальная скорость ну, в обычном состоянии Ничего особенного, да, 35 километров в Час вперед, 15 километров Назад, мощность двигателя 800 лошадей, удельная мощность У нас получается 12,9 То есть достаточно Медленный э Обычный, да, тяжелый танк Каких в игре у нас, в принципе, сейчас полно да Но при этом, когда мы врубаем Ракетный ускоритель, внимание, максимальная Скорость увеличивается до 53 километров в час То есть, да, показатель уже как у ст -шки. Мощность двигателя возрастает до 2000 лошадиных сил Удельная мощность, внимание, 32,26 лошадки на тонны Ну, правда, это действует у нас всего 10 секунд Перезарядка, по-моему, составляет 5 секунд То есть, ну, сколько зарядов, да, пока что, вот, там не помню, да, читал что-то там 5 зарядов, например, да, то есть 50 секунд Мы можем двигаться очень-очень быстро, да, но внимание есть один Минус, то есть когда мы эти реактивные ускорители врубили, остановиться танк, я так понимаю, уже не сможет, да, если, да, представить вот себе просто в реальности, ну, я думаю, в игре у нас тоже это так будет, то есть ускорители включили, пока они работают, танк остановиться не может, то есть мы просто тупо летим вперед по прямой, наверное, еще и управляемости особо не будет, поэтому надо рассчитывать, да, правильно это использовать. Я уже представляю, сколько будет людей, да, где-нибудь, типа, как в песне, разбежавшись, прыгну со скалы, будут куда-нибудь улетать, падать, ну, без этого, я думаю, не обойдется, да, будут там нечаянно всякие затопления какие-нибудь, ну, может, да, где-нибудь мы это увидим, можно будет посмеяться над такими... Моментами, то есть, да, главное правильно использовать, то есть, да, деньги в горку забраться, там, да, или, ну, фланг поменять, то есть, можно, да, врубили ускоритель, быстренько шук, перебежали. То есть, да, учитываем, что мы это можем делать только да, по прямой. То есть, выбираем, едем, понимаем, что ближайшие, да, несколько там метров у нас будет <с okay> чистая открытая дорога. Нам надо быстро куда-то добраться, спрятаться, в да, какое-нибудь укрытие там То есть врубили ускоритель быстро, так сказать, на перебежке, да, добежали, спрятались, все, там, начинаем отыгрывать Да, кстати, тут нетипично еще для китайских танков неплохие углы вертикальной наводки То есть орудие опускается на 8 градусов, то есть, ну, более-менее достаточно комфортно, да, учитываем, что еще неплохая Неплохой броней танк обладает Ну, особенно, да, смотрим бронирование башни в лобовой 330 миллиметров. То есть, да, можно будет играть от башни. Ну, да, таких мы все играем от башни, да. На любых танках, даже у тех, у которых брони нет. Да, чем меньше, ти, меньше то есть твой танк где-то заторчит да, из укрытия, меньше вероятность, что в тебя попадут. С бортов башни бронировано 165 миллиметров, с кормы 70. Так, что касается у нас корпуса. Корпус во лбу 200, с бортов 110 Uh, с кормы 60 Ну, можно будет, да, ромбиком отыгрываться но, но если на картинку посмотреть Здесь достаточно такой, ну, большой НЛД Ну, не знаю, будет оно шиться, не будет Ну, хотя, в принципе, у нас практически У всех танков НЛД шьется, да Не знаю, кто там НЛД может тонкануть. Ну, если только, не знаю, тапок, наверное, да Вот немецкий вот этот С установкой башни в жопе машины то есть он еще да там НЛД ЛД там танкует. И то базовые снаряды только золото. Золотые все-таки залетают. Но это опять же, да там надо углы делать и, и так далее и тому подобное. Так, что еще? А, прочность я не озвучил. Прочность составляет 2500 единиц. Ну, в принципе, для тяжелого танка нормальный показатель. Дальность связи. Ну и, да, и вот это уже читать не будем. Главное, главное еще, да, помимо... А, вот этой вот новой, новой механики ракетных ускорителей у нас Реактивных, точнее, правильно Это орудие Ну, мне как раз вот интересно вот это первое Здесь есть возможность, да, установка 180 миллиметров Либо 152 Ну, 152, ну, да, да, танков с похожими орудиями Ну, да, с примерно там, Здесь у нас разовый урон Средний 650 единиц На базовых и золотых снарядов 840 на фугасных Угасами пробитие 90 мм Ну, базовыми и золотыми, в принципе, ничего особенного, да Базовыми 258 мм бронепробитие, золотыми 319 Время перезарядки, ну, как и положено, 17 секунд, да Ну, зато, так, ну, время прицеливания, ну, средней паршивости 2,7 секунды Разброс на 100 метров, кстати, что у того, что у того орудия 0,4, да, если мы в машину устанавливаем, ну, все что нужно, то есть можно разогнать неплохо, да, и перезарядку улучшить, и время сведения, да, ну, кто как играет, да, под себя машину уже будет там с помощью этих, да? как, как, как назвать, да, эти <laughs> модули, короче, или что-то, не, не модули, короче, затачивать сам под себя. Так, ну вот, мне главное изучить 180-миллиметровое орудие, да, почему еще видео назвал фугасный монстр? Ну, потому что вот как раз на этом орудии, мне кажется, и будет интереснее всего играть. да. Но опять же, если оно будет достаточно эффективное, не факт, что потом что-то и у нас не изменится. Ну, сейчас еще, да, еще супер тест. Там еще после супертеста какие-то изменения могут произойти. Так, да, к примеру, вспоминаем, когда в игру появился Type 5 Heavy, то есть вот эти, да, японские супер тяжелые танки. То есть, ну, на нем был достаточно. Ну, интересно играть, весело, да, там был у нас обычный фугас, золотой фугас, да, по-моему, там бронебоек не было там, на, на то время, то есть два снаряда всего было, блин, уже подзабыл. То есть на танке было играть достаточно весело, потом много, не знаю, там жалоб было, да, что ли, что фугасами, он нет-нет, да, там 300, 500, 600 урона наносил даже по броне, в итоге этот танк. У нас, Ну, получается, по нерфили, да, убрали у него вот эти вот золотые фугасы, дали ему хэши и бронебойки, да, что там у нас? Ну да, по-моему, у него тоже сейчас на этом на фугасном орудии у нас там только хэши и бронебойки. Два типа, что-то не помню давно на этом танке не играл. Да, но зато в рандоме сейчас этот танк теперь почти не встречи, потому что играть стал. На нем уже не так весело, хэш фугас наносит урона, ну нормально, если только с, про с пробитием без пробития урона там как-то, ну, не особо, да, поэтому приходится, когда стреляешь по броне, заряжать бронебойки у них, бронепробитие маленькое, то есть на фугаснице на этом танке играть стало то еще. Удовольствие там, ну, в определенных ситуациях можно нормально, конечно, там тоже пострелять, но, опять же, как в бою ситуация сложится, да, иногда бывает, когда ты, да, там, в позиционной перестрелке тяжело да, с тяжелыми танками, с, хорошо, с хорошей броней. Пробить. Поб... Пробить. Проблематично, урона мало. Ну, естественно. Да? <соединяя> Следствие Причина-следственная связь. Да, маленькое бронепробитие. <соединяя> мало урона. Там без бронепробития стреляешь. Там, да, ты золотой снаряд ⁇ парассета используешь. У тебя вылетает там 50 единиц урона. То есть, ну, слишком мало того, что, да, не, не так интересно. Еще и очень затратно стало. То есть у этого танка у нас, да, всё, а то есть что-то сильно отвлекся. Средний урон фугасный, это я такой, обычный фугасный снаряд 1600, бронепробитие 75 единиц, да, то есть представьте, как от этого танка будет страдать картон, который будет получать бронепробитие. То есть есть вероятность получить в районе 2000, если альфа пройдет. Так, ну и специальный снаряд золотой, я так понимаю, это, наверное, будет... Средний урон 1050 единиц, бронепробитие 225. То есть, сами представьтесь, 225, то есть, да, примерно. Представляем себе ситуацию. В позиционной перестрелке с тяжелыми танками, то есть, придется заряжать обычный фугас. Потому что хэш, ну, да, это у нас, на, ну, наверное, хэш, ладно, золотые, короче, <з> золотые фугасы. Урона будут наносить меньше, чем обычные фугасы по броне. Ну, это об этом сами там разработчики писали, я прочитал. В общем, и типа делюсь <смех> полученной мудростью. В общем, ну, тоже как разработчики говорили, надо правильно использовать снаряды. То есть, да, если мы понимаем, что мы цель стопудово можем пробить, да, ну, к примеру, тяж к нам бортом или какой-нибудь картон, то есть заряжаем хэш. Ну, хотя, да, по картону, если совсем-совсем картон, да, к примеру, мы стреляем по какой-нибудь бабахе, то лучше зарядить обычный фугас, урона будет гораздо больше. То есть, ну, парадокс, да? В общем, ладно. Перезарядка 30 секунд, ну, это, конечно, огромнейший минус, но что вы еще хотели от такого крупного калибра, то есть понимаем ситуацию, когда мы остаемся в одиночестве, Делаем выстрел, противник понимает, что мы ушли на долгую перезарядку, да, ну, если все разогнать, там досылатель все поставить, на перезарядка сколько составит? Секунд 25, ну, плюс-минус. То есть противник уже и особо не пугаясь, будет спокойно выскакивать, пытаться нас закрутить, да, и тем более, если мы будем в одиночестве, никто нас не прикрывает, противников двое, то есть можно вообще не успеть даже еще один выстрел произв... произвести. Время прицеливания 3 секунды. Разброс, как я ранее говорил, 0,4 метра. Боекомплект. Ну, что на этом орудии, что на этом орудии 30 штук. Ну, пока что в целом машина выглядит интересно. подождем, что будет у нас после супертеста, да, там обычно машины сейчас погоняют, посмотрят, потом будут думать, в какую сторону ей что-то отпилить, что-то прибавить. Ну, да, там еще мало ну, супер тест, потом еще просто какой-нибудь тест. В общем, да, там так и будут мурыжи. Ну, ну, я думаю, представители всей этой ветки будут вот, ну, примерно такие, да. Девятка, возможно, будет тоже со 180 миллиметровкой скорее всего. Ну, возможно, нет, только с более худшими показателями, да, там разброс побольше, прицеливание, перезарядка. Хотя перезарядку куда хуже, я не знаю. Ну, может, там будет поменьше калибров, и знает Да, но обычно у нас как выпускают сейчас ветки, концепция идет. Да, одна, примерно, чтобы геймплей был на этих машинах похож, то есть мы понимали, да, когда мы идем ниже уровня, что у нас дальше ждет, в принципе, то же самое, только с более улучшенными характеристиками, да, ну, все немного лучше от уровня к уровню. В общем, будем ждать, что в итоге получится, пока что ветка выглядит интересно. Всем спасибо за внимание, не забываем подписываемся на канал, кому понравилось, обязательно ставим понравилось, всем удачи, до новых встреч, пока-пока.